Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала. С вами заново я. Мы, серые кролики. Ну вот у нас идет процесс заготовки, точнее сушки, зерна. Доча мне вот помогает. Вот мешки. Так, было 15 плюс 2. Уже 17 мешков мы просели. Через вот такое сито. По-другому никак, потому что что? Потому что здесь очень много травы. Вот уже кусочку убрали но ну, здесь еще мешков 5 7 осталось то есть ну мешков 25 27 мы должны были взять оставайтесь с нами все видеть друзья, Можете, друзья увидеть, с Видите. это с одного ведра получается мы 3 4 мешка просебаем мешок у нас получается травы отходы отходы мы сейчас уже заготовили мешков 5 отходов для курей путок сейчас мы уже их даже не собираем потому что с травой она храниться не будет а съесть такое количество вот такая вот такая. Набираешь? Сейчас, и немного ячменя А ну еще ветерок так хорошо Хоть немного обдует Ой, Юлька так уже далеко стоит Триндец Ой, друзья, сколько у нас? 15 18 мешков, 15 перенес Надо еще вот 3 Мотоблока нет сейчас Все своими ручками Взяли и пошли Мужики, не верьте, что женки после этого будут больше любить Будем, будем Точнее, им он у нас насрать Нет, нет, нет А, стоит Папа тут работает значит. А ты что? И ты лопату взяла? Ты крутая и вот так вот высыпаем. Свинок нужно кормить. Так, здесь бочка, друзья, первый мешок. Бочку нужно примерно три мешка. Три мешка в бочку. Так. Здесь три мешка. Здесь три. А красота. Здесь три мешка. Здесь три мешка. И здесь. Ну что вы не думали, что это Бла -бла -бла. мы это. Бла-бла-бла. Мы работаем. бочки, поэтому будем дополнять. Оставайтесь. С нами. Так, друзья, у нас инспекция в нашем помещении свинарника, свинок мы покормили, мух, посмотрите, это ужас, блин, варенку сейчас мы делаем, то есть начали варить горбузы и шелупки от от картофеля, бурьбы, вот такая у нас ландерасиха, от искусственного папы, ну и мама была в свое время искусственная, вот такие вот дети. Вот вторая. Посмотрите, щука какая. А? Щука такая емкая, трындец. Это наш храчок Борян. Будущий производитель. Будущий производитель. Тоже такой емкий. Ну, более-менее адекватно, спокойно. Пока, по крайней мере. Да? Вот такие борян а сорян Боря, ну а здесь эта девочка. Ее объедает вот этот вот поц. Сильно обидает, между прочим. ну места сейчас пока больше нету. И поставить его некуда. Вот такая ситуация. Плюс что на улице у нас есть? На улице вот такие здесь свинки. Одна у нас в охоте. Вот это вроде бы. Нет, вот она в охоте. Но мы будем пропускать. Это, конечно же, о, наелась уже траву хреначит. Будем пропускать, потому что сейчас август. Не сезон покрывать. Покрывать будем и... Так, когда мы будем покрывать? Сентябрь. Октябрь чтобы на март-апрель были уже поросяты. Это самый такой наш вариант, который нам более-менее подходит поэтому им нужно еще по крайней мере полтора месяца как минимум подождать печка бружуйка тут вот варится, варится, варится, варится горбузики по поводу кроликов, ну вот слава богу, вот все эти кролики, которые мы возили на день деревни, живы-здоровы, слава богу Перепокрываем крольчиху серебро, которое взяли на Белагра, девочку из города Минска, не случилось она, здесь вот уже карандаши вот такие, будем подсыпать сейчас комбикором повылазили из гнезда, слава богу, все хорошо, здесь соседка Акрол произвела, всего 11, 10 крольчат, все они были живы, поэтому, слава богу, тоже хорошо, видите, какие лощеные, Папа у них с города Минска. Мальчик. Десять штук. Отлично. Здесь уже вот тоже они вышли из гнезда. Я уже убрал вот эту перегородку. Все, хватит им балдеть там. Здесь такая же самая ситуация. Видите? Малыши-карандаши. Красотули. Здесь мы все еще ждем окрол. Одна девочка прохолостила. Поэтому мы ее переслучили. Здесь вот вторую посадили, она уже тоже сделала гнездо. Это будем проверять, потому что второго числа мы ее случали. Здесь вот такое серебро, вот остатки гнезда, которые были. Сейчас мы это уберем. Вот четыре штучки такие вот красотули. Посмотрим, что-то мне не нравится, как-то лежит. Как какой-то такой -то серебро такое, настоящее серебро. Молодец себе красоту Поэтому рычата у нас, слава Богу, есть Есть и помесь, есть и серебро Есть и хорошая помесь Поэтому, если кому-то что-то нужно, конечно же, обращайтесь здесь, да. вот, здесь вот серебро, которое Вторая партия наша Уже начинает потихонечку сиветь, как это говорят Юлька, им надо везде понасыпать кормикором Потому что, видишь, что уже съели? Да, все пусто С хомячем Здесь мы кого-то частично на мясо Освобождаем мы эти здесь клеточки. И здесь уже все мячи. Поэтому вот это бился. Бился, видишь? Хулиган. А этот. Здесь уже подрастает такое мяско. Здесь вот. Это тоже бился, видишь? Вот этот. Угу. Пацаны. Рассадка, да. надо. Вот той большой сейчас пойдет тоже на мясо у меня. Самый крайненький вот да? тут. Угу. Мяско сидит готовое. Ух. И беленькое тоже мяско. Поэтому а надо чемиком запрыскать, да. видишь, что ухо. Да. Так, так, так, так. Здесь у нас говорили, писались эм... город, Ну, как-то никто не звонит, не пишет, почему. Ну, В общем, не тебя еще подожди время. Да? Вот они уже такие красотули сидят. Хоть на, на выставку вези. Угу. Интересно, какой у них вес будет. Родились 70 числа. Сейчас у нас какой сегодня? 20... 3. 3. 23 23-го. 23 Итого 60... 70 дней? 73 дня. Сейчас зависим, друзья. Ну вот, друзья, кролик. 2-520. Ему 70... 73 дня. Садитесь. Вот такой 73 дня кролику. 2,530. Так, друзья. Видите? А так, минус 197. То есть без вранья. Вот такая симпатичная животина. Насыпайте, Юлька, комбикорм. Хотят кролики кушать. Здесь тоже девочка сукрольная. Случили мы ее тоже мальчиком из города Минска. Вот так Там Юлька. Ну, ребят, кому насыпать? Всем. А я ведром веду. 10-метровым ведром осыпаю. Ооо, богат, там нормально. Ооо, Опять да. да, опять зернышек. Вот каждый раз по 5 Каждый день по 5 а? Смотри, дай-ка я там. Я кормлю вот так друзья. Набираю ведро. брать так брать ну, Раз. И, давай, Два. Брать. Два. Три. Кушайте, кушайте, не стесняйтесь. Четыре. Тут есть. А тут, Немашин. Куда надо идти? Это уже за раз всех покормил. О, а, уже понасыпал понацелом. Запасик на ночь. Ну здесь же небольшой, у нас небольшая шкормушка там на пять литров. Коробка. Кто хрумкает, кто так стоит. Угу, эти кушают. О, эти тоже аж дерутся. Ну, тащит. Тут нет. Главное что в жизни тепло, сухо. А, вода, еда, все вода, под боком И профилактика, все заболевания, которые только возможны В основные, потому что всех ты не можешь профилактировать да. А основные заболевания, которые должен кролиководить По поводу высоты, друзья, 40 сантиметров, посмотрите Они на задних лапах стоят, да. стоят, на задних И уши практически не касаются То, что вы мне тут не говорите по поводу того, что кролику 40 сантиметров мало Кролику и 30 сантиметров будет хорошо Первое, кролику хорошо, когда хозяину хорошо. Как только хозяин будет чувствовать дискомфорт э, при работе с той или иной скотины, да, животным, конечно же, кролик после этого будет тоже чувствовать недовольство, потому что хозяин будет сюда реже заходить, реже смотреть, реже интересоваться, потому что ему будет работа не в кайф. Поэтому первоначально заботьтесь о своем, как это говорят, это уже болгарку. Сейчас. В первую очередь о своем благополучии, то есть, чтобы было себе комфортно работать И не смотрите на других людей, потому что другого... Вот мне, например, здесь щель и здесь, мне на ее на по То есть она мне не мешает, а другой скажет, "Бля, надо сюда сделать вот так, сюда сделать так, вот сюда сделать так Ну, каждому своей друзья. Пошел таскать зерно, Друзья, да? закончилась эпопея зерновыми... В этом сезоне вот такое количество бочек так раз два три 4 5 6 сара еще две и там 3 того ну, почти 9 бочек девять бочек 27 мешков зерна уже чистого просеянного здесь получилась смесь тритикали плюс пшеница 50 на 50 плюс подсевали мы по поперечка трошки ячменем и яровым поэтому в этот день попадается ячмень даже у нас получилось 5 мешков отходов вот таких вот то есть здесь щуплое мелкое битое зерно и большое количество сорняка травы какого юля Какая у нас тут трава была? Лебеда, да. лебеда, да, да, да. она уже высохла, но мы не стали ее хранить вместе с зерном, поэтому, как мы показываем, друзья, все через сито мы это проверили. Вот наш результат. Итого, тона 215 килограммов, то есть 27 мешков, умножаем по 45 килограмм мешок, я чуть не опасаюсь, Да. короче, ели. ну тяжело мне было носить полные мешки ну по 45 килограмм 9 мешков то на 215 урожайность 33 34 цента за могло быть лучше но слава богу без химии э, и так очень хорошо правда что у нас заросло не, не заросло бы у нас был бы урожай больше так утки мы можем тоже подводить итог утки инкубации пятой наши слава богу сколько тут 22. Что ли? 22. Или Плюс 3, -2. 3 куры, да, прибили. Да. Куры 3 прибили, я одного прибил, 4 и один там утопился, 5. Короче, 27 штук из 66 из. Та 16 я разбил при инкубации, то есть когда они еще лежали. В инкубаторе Ворочал, билось там, Ну, короче, геморройно Все остальные были яйца не наигранные И то, что билось, когда разбивал курам Там тоже было не наиграно. То есть процент наигранности Меньше 50% Я не думал, что так у утки Но, к сожалению, вот так у утки происходит Сейчас они сидят с квахтухой Которая не имеет ни одного своего цыпленка Цыплята инкубаторские Утята инкубаторские Мамка не инкубаторская. <смех> у тебя-то более самостоятельно, чем цыплята. Не требует такого большого ухода. Цыпленок, видите, как вот напыжился такой. Э, спит просто. Спит? Угу. Заснула, да он, смотри, какой взъерошенный. Да нормально, они такие просто у нас. Да? Модные. Модные. Точно модные? Поэтому <смех> а стало на лапу, блин, если что-то орет. <смех> ну, у тебя интересные такие. Все-таки это не индоутка, но ну, а там был батька. Что получится, то получится. Здесь в этом загоне остались у нас только галашейки. 9 или 10 штучек. 2, 2 индауточки вот такие. Один утяг. И утка села, наверное, на яйца, да? Илья? Было 12. Она нанесла 12 яиц. Вот это уже и первый выводок. Два штуки таких немца, немцы. Немцы. И вот она села так вот на яйца, быстренько она нанесла. Каждый день, грубо говоря, по яйцу. Ну и слава Богу, села спокойненько. Мы не мешаем. Проблем с ней никаких. Сидит себе спокойно, моется. Ну и Бог с ней. Так, Юлька, ты записала число или нет? Да, вчера только села. Вчера только села. Все. То есть 22 числа. Этот. Так, сюда мы перекинули оставшуюся около 20 да, где-то 19 18 20 или 22 даже я это брони считаю. вот таких уже цеплят все инкубаторские наши. О, жизнь радуется красота но ну, а когда яйцо получится хрен его знает, когда яйцо так водички нужно набрать но однозначно птичий двор увеличивается Ся. поэтому здесь одно окно здесь второе окно сейчас зарплаты будем брать здесь третье планировал отпуск отпуск не судьба Будем работать вот так. Да? Ты а как Иисус делать? на фоне неба, блин, а? просто. Или Дева Мария а. красиво. Все, друзья, будем потихонечку заканчивать. Когда начинаю вот этот сруб слаживать, я, друзья, не знаю, ни сил, ни времени не хватает. Соседи еще подогнали работу, молодцы, конечно. Ну, вот это нужно сейчас попилить. Спасибо, конечно. Да, спасибо, конечно, но нужно попилить и вот там сложить для того, чтобы топить нашу печку, которую варить будем гарбузом. Ну и косить надо там траву. Бульбеничь, сейчас скоро бульбы купать. Кыш, кыш, кыш, кыш, кыш, О, кыш, скоро было бы такой Да, то зерно то буду Басик мы спускаем, но будем набирать, да, Юля? Да. Ну, Басик хотите, мы спускаем. Дети купаются, да, дети купаются, купаются, купаются. сегодня купались. как бы идет же впереди. Здесь косить. Все. Все, говно магазин, Юля. Зерно убрали. Отдыхаем. Всем пока, друзья. Всем счастья, здоровья, семена была получше. Мирного небо Над головой. Это не пустые слова. Это. И искренние пожелания Всем пока, друзья